в шахте, господи, сколько времени, По... то какие ресурсы? черт, уже ночь, ну, скорее идти домой. О, черт, быстрее домой, быстрее домой. Ой, черт, а! Нет. Надо быть поаккуратнее. О, мой родной дом. Я так к тебе соскучился, всего лишь не был день. провел в этой шахте всего лишь один день. А как я к тебе соскучился, господи. А, положу-ка я все ресурсы и проверю свой сад. Наверняка там много чего выросло. Ого, сколько выросло! Всего лишь день не было, выросла выросло уже одна тыква и три арбуза. Вот это прогресс, потом надо будет снять. Ну что ж, ночь, надо, наверное, пойти поспать. Uh, все время вспоминаю о своем друге, который попал говорит, у... а, в эту а черту катастрофу. Ладно, а, он попал в эту черту автокаструф... катастрофу, уже не хочется вспоминать о нем. Ладно, забыли, надо скорее лечь спать. Так, пора спать, спать, спать. Так, двери закроем. Так, я в вроде дверь закрыл. О, ложится спать, скорее. О, как хорошо. -м -м. Несколько часов. Утро, Несколько часов сна нашего героя. О, господи, какой страшный кошмар. Половина не помню. О, сколько времени. Господи, сколько времени, да? Блин, еще всего лишь ночь. Вот поговорил вечером о теперь он мне снится начал. Посмотреть бы хотя бы телек, может быть. Может, есть что-нибудь крупное? Свет-то О! О, нет. -то. Да ну, да, уже. Все серии я смотрю. Ладно, возьму хотя бы почитаю книгу. Наш друг, наш герой прочитал уже несколько книг, и он не знает, чем заняться. А чем бы мне заняться? О, черт, чем бы мне заняться? О, может почистить граню? Сейчас возьму специальную структуру. Где она? Че эту фигуру? А, вот она. Вот она. Так, сейчас почистим тут. тут. Так. О. Теперь блестит супер. Пойду, поем. я поем, Попий, есть попий, попий, попилка попий, с попий, может попий, так аж Так. О, попий, попий, попий, попий, попий, попий, попий, попий, в морозильнике? А, пустует. Интересно, что здесь делать, Ладно, пойду уже куда-нибудь Ну что же, дорогие друзья, этот выпуск подходит к концу Надеюсь, вам это понравится Мы с другом довольно-таки много времени потратили на такую короткую нарезку Но, надеюсь, она довольно-таки нормально вышла Мы достаточно много времени угрохали на это К тому же... Давай, Никита поприветствуйся да, всем Ну вот, он нам помогал Точнее, мы все это сами придумали, организовали. Да, уж, конечно, некие-то много... Да. В дальнейшем будут... мы будем делать еще нарезки. Ну, точнее, я думаю, они будут, эм, будут как целые бы... Эпизоды. Ну да, может... Да, надо будет обновить браузер, чтобы видео больше, точнее, быстрее выкладывались. Ладно, с вами был мистер... Да, да, да. да. Вот, может... А, ну хорошо. Ну что, с вами был мистер Кей и мой друг Никита, то бишь, мистер Мистерия 2.8. Ну что, всем удачи и до новых встреч в новых эпизодах.